Самое штормовое место планеты – это пролив Дрейка, разделяющий Южную Америку и Антарктиду. По всей окружности Земли ветер и волны не встречают преград. И вся вот эта масса э, океана через э, пролив Дрейка протискивается, как через бутылочное горлышко. В этом месте блуждают айсберги, висят густые туманы и возникают волны до 25 метров высотой. Моряки, прошедшие мыс Горн, имели право носить золотую серьгу в ухе и могли получать бесплатный ром во всех британских кабаках. Пройти мыс Горн – это не просто пересечь вот эту точку на карте. Прохождение мыса Горн начинается, пожалуй, миль за тысячу до самого мыса и заканчивается еще через добрых полтысячи миль после. Нужно тщательно мониторить погоду, чтобы проскочить эти самые опасные воды планеты на хвосте проходящего циклона. А пройти им из гор и не попасть в бурю, пожалуй, не удавалось никому за всю историю мореплавания. Мы прошли мыс Горн еще летом, потом сделали остановку на огненной земле, оттуда сходили в экспедицию в Антарктиду, перезимовали в Патагонских фьордах, и в последний день зимы мы вышли в Южную Атлантику, и вот, строго говоря, на этом наше прохождение мыса Горн еще не закончилось. Через 300 миль после мыса Горн, около Фолклендских островов, нас догнал самый сильный шторм, который мы когда-либо видели в океане. Больше 60 узлов ветра – это 11 баллов по шкале Баффорта. Так, девочки, приготовились? Он, по ходу, Наверное, вообще ушел, подряд. да? Будем сами задаваться. Настя? Ага. Видишь, у него кормовой клеток? Надо на утку у него задать вот эту петлю. Марин, на середину, приготовься. Хорошо. Задаем шпринг, потом, Настя, шпринг набросишь, сразу идешь на нос. Марин, ты шпринг зафиксируешь, идешь на собой задаваешь. Недалеко, Андрю. О, может, здесь Сюда ему. Спасибо. Травит, травит, травит. Аренас мы провели неделю. Этот город в Магеллановом проливе основали в 1848 году, когда в Европе одна за другой полыхали буржуазные революции. Здесь на отшибе мира революции никого не интересовали. Правда, Чили с Аргентиной никак не могли договориться, какая часть Магелланова пролива отойдет налево, а какая направо. В итоге почти весь пролив достался Чили. От пункта Аренас мы не ожидали ничего выдающегося, просто хотели закупить продуктов. Но город нас приятно удивил. Улицы и площадь колониального центра напоминают Мадрид в миниатюре. Закуп продуктов тоже удался. Мы заметили, что каждый раз мы закупаем все больше еды перед выходом в море. Сразу заводимся. Марин, ты идешь на якорь? Вот это вот все немножечко мы закупили, сегодня точнее они. Ну! Всего лишь два пузика, целый кокпит, ну чего тут, это совсем немного. Во всяком случае, так считать, наша папа. Потому что он решил купить это все. Как будто мы с тобой собрались в океан на целый год, а не на месяц. Не, на два месяца. Ну да. Вот это вот всё, это еще не все. Вот это сегодняшняя погода. Мы стоим на якоре в Магеллановом проливе, около города Пунта Аренас. Чуть ли не полный штиль по сравнению с тем, как дуло вчера и ночью, ветер около пяти узлов. но ну, елки, а палки береговые службы смотрят на прогноз погоды, который у них должен в час поменяться или в два часа дня. И нас нифига не выпускают. Сидим, ждем. Короче, запарились уже ждать, вот вообще запарились. Отправили Настю на кампус готовить гренки, вот она их готовит в поте лица, телефоном мешает. А ладка вообще спиток от огорчения. Вчера штормовали, сегодня штилюем, но из порта все равно не выпускает. Вот такой вот сводку с борта. Конец связи. Капитан просит, ну выпустите нас из порта. А порт говорит, закрыт, и мы не можем вас выпустить. Сидите, ждите ее порассы, а мы уже собрались якорь поднимать. Самую сложную часть Магелланова пролива мы проходили ночью. Там было две узкости, которые Магеллан проходил в обратном направлении. И, конечно, хотелось бы нам посмотреть, что находилось вокруг. Но, коль скоро погода была подходящей именно ночью, мы пошли ночью. В этих узкостях есть такая сложность, что если ветер будет не совпадать с течением, на этих местах встают четырехметровые волны, которые опасны для больших кораблей, не говоря говоря уже о маленькой яхте. И очень важно время выхода через Магелланов пролив, потому что скорость течения достигает 12 узлов. И просто если вдруг течение пойдет в другую сторону, когда Тихий океан уже перелился в Атлантику, и Атлантика начала обратно переливаться в Тихий, а ты все еще идешь в сторону Атлантики, вот здесь ты можешь попасть в реальную переделку. И поэтому за этим очень важно было тщательно следить, мониторить. И в случае каких-то изменений параметров, заранее оговоренных с капитаном, Нужно было сразу менять тактику, уходить на якорь в безопасное место и ждать следующего течения, которое пойдет в нужную тебе сторону. Вот, надо сейчас мониторить скорость вот на этом вот участке. Вот здесь, пока мы идем, вот осталось сколько 8,8 миль. Меньше часа 50 минут. У нас под 10 узлов скорость, с учетом попутного течения. Вот. Если скорость упадет меньше 7 узлов, скорость по воде значит надо разворачиваться и уходить вот сюда вот эту вот самую бая сантьяго здесь отстаиваться ждать течение встречного вот если ничего не изменится значит соответственно надо будет проходить дальше и вот здесь уже будем вставать на якорь вот в этом месте слушайте вот мы приближаемся к возвести вот это вот мы и елки-палки скорость до да 14 узлов уже и даже немножечко странно Решение пока скорость конкретно увеличивается. Короче, если не с течение выйти в воздух, начнется течение встречная, волны встанут 4 метра. Надо не дожидаться на месте обратно, просто ждать до следующем течения. Uh, red to red, export uh, to uh, yes, yes, Что он сказал? Я что у вас впереди два корабля, давайте само поосторожнее двигируйте. Где блины взял, признавайся. Блины это э, подарок напоследок нам от э, кока Волка Арктики судно рыбацкого российского, которого мы тут встретили приписки Петропавловск-Камчатский с командой из Владивостока, насколько я помню Ой, не догинете же, поди. Ой, Опа! Опа вы куда Спасибо. Спасибо! Спасибо, ребята! Да. До свидания, счастливо! Надеюсь, Давайте, удачи вам в пути! Вот мы с ними задружились. И вот еще и блины доедаем теперь. Уже почти на выходе из Магеланового пролива. Но блины само то. Капитан уже слопал свои блины, а мои вот они еще с Джемчиком. Спасибо, Волк-Арктики, вы прекрасны, сейчас буду чай пить и выходить из Магелланова пролива, жалко, у нас уже интернет не ловит, блин, там что столько осталось, гигабайт можно было, просто отправляйте, отправлять всего. Your position, latitude and longitude. Ёппа, сюда, давай 52.26 south, 68.22 west, Over. Okay, I your uh, present course and speed. Course one oh, hundred. Okay, thank you uh, very much for your cooperation. Uh, have a good navigation standby channel sixteen later. Okay, thank you. Have a good day. One six. Пройди флотилию Магеллана здесь сейчас, а не 500 лет назад, большая часть матросов бы точно взбунтовались, увидев на входе в пролив огромных желто-черных монстров. Но мы, к счастью, знаем, что с этих монстров люди качают нефть. Это чудо природы, провожавшее нас мимо нефтяных вышек, называется дельфины Коммерсона. Именно Флибер Коммерсон впервые описал их в 1767 году. Проходя Магелланов пролив, мы не знали ни о каком коммерсоне, поэтому назвали этих дельфинов пандами. Бело-черные дельфины обитают только в районе самого юга Патагонии, Магеллановом проливе и вокруг мыса Горн. А еще небольшая их популяция живет на островах Киргилен в Южном Индийском океане. Какой-то лапс. Понятно. А туда, туда, туда поплыл. Эй, эй, Что, ушли. Ушли. Now cold flags, Код letters. Код Если бы Магеллан увидел, с какими системами навигации мы ходим сейчас, он бы рыдал. Что? Можно уклониться от шторма, можно и в океане предсказать погоду за 5 дней с точностью до узла и до часа. Не может быть. На самом деле, вот может. Можно увидеть расположение островов, земель с точностью до нескольких метров, о чем, конечно, мореплаватели прошлого не могли и мечтать. день в океане мы получаем прогноз погоды по спутниковой почте и э, видно траекторию движения шторма, то есть ты можешь попытаться от него уйти в какую-то сторону, но если ты, ты два месяца нон-стоп в океане, как бы обойти все шторма у тебя все равно не получится, как бы ты не пытался от них чуть-чуть отойти, ты все равно хоть какой-то частью попадешь в него. в 100 милях от Мысогор на подходе к Фолкинским островам нас догнал самый сильный шторм, который мы когда-либо встречали в океане. Налетело свыше 60 узлов ветра, это 11 баллов по шкале Бофорта. Отойти. надо чтобы запад не смыло просто. Да, подрубай, Южный ветер, обещанный в прогнозе, пришел сильнее узлов на 20. С таким штормом опасно приближаться с юга к скалистым Фолкенским островам. И мы решаем огибать их с запада. Стабильно дует 50 узлов порывами до 56, это 10 баллов по шкале Бофорта, но, видимо, следует готовиться к усилению ветра, что подтверждает и свежий прогноз погоды. Раз. Шторм не страшно. Всегда есть немножко тревожно всегда, но у нас никогда не было, чтобы ты прямо паникуешь, сидишь внутри, тебя трясет. В шторм ты знаешь, что ты будешь делать. Ты или уменьшаешь парусность и ложишься в дрейф, или идешь под маленьким кусочком паруса дальше. То есть все, когда организовано, тогда не страшно и когда тебе понятно, что ты делаешь. Приход из открытого космоса. Скажите, встреча с космонавтами. Ну да, короче, что там поется гораздо сложнее не свихнуться со скольки и выдержать полный стиль. Ну да, ну да. Я, я насквозь мокрую. Я прямо чувствую, как у меня по рукавам кофта под курткой. Вроде бы непромокаемый. Течет вода. Короче, ребят, нам нужны не промы. Ой, и шапка мокрая. Повторите, всем... пожалуйста, нам не промы. Да, точно. А Насте. У тебя прям под непробокаемой курткой по спине течет. Соленая вода? Пресная. Ой. Неизвестно, какая ну, вообще пресная должна быть, Дарья, держи вот сюда. Настя, сюда. хочешь корицу, Подожди, корица Она согревается. Шапка мокрая. Кофта мокрая. сейчас посмотрим тельняшку под кофтой. Не по дороге. Ам, чтобы папа не слетел. Солоться не буду, так все видно. идем под кусочком стакселя, но, скорее всего, будем ложиться в дрейф под бизанью, так будет безопаснее. В этом шторме, когда мы уже отошли из опасных вод, то есть нас уже, мы знали, что нас не принесет к берегу, тогда мы легли в дрейф. А внутри, в яхте, когда в дрейфе, это, конечно, комфортнее, чем когда ты идешь со штормом вместе. А, тебя, конечно, может качать с амплитудой там, 5 метров туда-сюда, а, но я говорю, то есть это комфортнее, чем когда ты идешь по шторму и тебя качает вообще во все стороны, как будто кто-то бешеный яхт трясет. Многие думают, что мастерство капитанов шторм это покруче лихо встать к волне или как-то проскочить, ускориться вот эти вот все какие-то эффектные красивые вещи в стиле Джека Воробья. На самом деле мастерство капитанов шторм заключается в том, чтобы внутри в это время можно было комфортно существовать, насколько комфортно это может быть в бурю, чтобы по салону ничего не летало, чтобы пассажиры и члены команды были в целости и сохранности, чтобы можно было есть, спать, чтобы не ничего не текло со всех сторон и вот если капитан справляется с этой задачей то внутри экипаж ведет вполне обычную жизнь конечно же умноженную на обстоятельства когда ты вынужден все время хвататься за что-то чтобы не улететь есть еду из больших кастрюль потому что из тарелки она выплескивается или вываливается сидеть распершись как человек-паук и либо читать книжку пытаться уснуть после вахты все вот это вот с некоторыми сложностями но оно происходит в довольно комфортном внутри обстановки можно даже иногда и смотреть кино и даже если ты лежишь в дрейфе если яхта лежит в дрейфе ты можешь даже музицировать нельзя насовсем убежать краткий веку забав столько боли вокруг попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук Испытай, завладев, еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты трус или сбранник судьбы и попробуй на вкус настоящей борьбы. Быстры попадали, там сетка оторвалась. Сетка еще оторвалась. хорошо. Да, не порвет свою поросито. Картина Репина «Долбанный шторм» называется. Ой, так вот это вот сейчас мы, мы в трюм полезли на 35 узлах ветра. Парунами до пятидесяти бусей. Вот это я убираю, сейчас это тут пойду. Она как-то должна так стоять, наверное. Не знаю, полетит в следующий раз или нет. Тут вот стол, тут кровать. Ой, а тут вот вскрывают трем Андрюха. Ветер стих до тридцати пяти. Тридцать три, четыре, тридцать и шесть, тридцать Короче, и что-то у нас на шторме с водой случилось и с двигателем, и с оттопителем, и солнечная панели оторвалась, и на кровати стало все литься, а в остальном зашибись. 50.00 почти, что уже проходим. Мы наконец-то идем в тепло, в те самые долгожданные ревущие сороковые. Для кого-то это ужасно вообще там ревущие сороковые как так там ходить невозможно. А мы идем из 50-х, которые какие у нас там Настя? неистовые. Неистовые 50 Вот мы из них уходим. И наконец-то попадем в ревущие 40-е. Наконец будет облегчение, станет тепло. Сразу. Моментально! И, и не столько много ветра, как было сейчас в 50-х.